Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта» и ведущий Роман Плинсков. И сегодня мы с вами будем говорить о прошедшем всероссийском фестивале ГТО, который прошел в городе Белгород. И говорить мы будем об этом с Ренатом Мингалеевым, менеджер этого самого проекта. Ренат, тебе большой привет. Добрый день, Роман. Ну что ж, давай в общих чертах для начала. Оценка фестиваля, что получилось, что не получилось. А, ну, фестиваль получился очень хорошим, грандиозным. Уровень соревнований был очень высоким. В плане и организационного характера, и в плане судейского и спортивного. Приехало 55 регионов. Мы не ожидаем, что настолько сильно появятся команды. Очень были сильные участники. Но, в принципе, все прошло на высшем уровне. Мы довольны, что фестиваль прошел. Ждем следующий фестиваль, который пройдет в Челябинске. Uh -huh. По спортивной содержащей вот, данного фестиваля, что можешь сказать? Какие виды спорта тебя удивили в плане того, что, блин, ребята реально могут вот так делать, как вот на Олимпиадах и на прочих? Да, готов он стоял из восьми видов. Я лично сам думал, что приедут люди, которые покажут посредственные результаты в каждом виде и наберут наибольшее количество баллов. Но так получилось, что приехали очень сильные люди в каждом виде спорта, что даже... На уровне кандидата мастера спорта некоторые виды, это плавание, бег. И получается, даже такие поставили рекорды, которых мы не ожидали. Честно, для меня было удивление, что девушки отжимаются 97 раз, хотя это при идеальной технике. Мальчики подтягиваются 44 раза, тоже при идеальной технике. Я прям был в шоке. А как бегут ребята и плавают, это тоже для меня просто откровение. Ну, конечно, фестиваль прям показал, что да, есть сильные ребята в России, есть... Будущее у нашей спортивной России. – Хорошо, по поводу команд. Какие команды тебя удивили, какие не удивили, какие остановились вот на том месте, которое должно быть? – Конечно же, хозяйка соревнований команды Белгу, Белгород, на правах хозяина показал, что да, они тут хозяева, самые сильные, поставили всех на место, без шансов обыграли всех и тяжело было с ними бороться. Ну и, конечно же, команды, которые приехали с Сомска, была фаворитом, она также подтвердила свой статус. А вот за третье место уже боролись другие регионы. Предсказать, какой из регионов займет в третье место, было тяжело. Конечно же, удивила наша команда. Мы хотели, думали, что она будет намного выше, чем оказалась на данный момент. Но, видимо, пока у нас такой уровень именно студентов, спортсменов, которые не готовы бороться на таких высоких результатах, ну, посмотрим, будем работать. Работу над ошибками проведем. Отберем наиболь... на следующий год более сильных соперников или эти наши ребята подтянутся. Это хороший был для нас опыт. Ну, в принципе, все регионы были сильными. Повезло тем, кто был, были наиболее подготовлены в своих видах. И тяжело было подгадать, где именно собрать команду из 8 человек, потому что это ГТО, где 8 видов. В каждом виде нужно показывать максимальные результаты. То есть это, в принципе, те спортсмены, которые это легкотлеты, полиатлон, пловцы. Именно вот большинство спортсменов были из этих категорий спорта. Вот так примерно и выглядело. Поговорим теперь о сборной Казанского федерального университета. 22 место не так уж и плохо. Это первая половина из всех участников. В целом, оценка сборной КФУ? А, ну, в принципе, сборная КФУ, она отбиралась. Многоступенчатый был отбор. Внутривузский этап. Эти ребята были лучшими у нас в УЗИ. Потом эти ребята доказали, что они лучшие в Республике Татарстан. Выиграли региональный этап. И по праву попали на финал ГТО. И, наверное, у... не хватило немножко нашим ребятам опыта. Потому что в основном ребята стояли студенты первого и второго курса. Только наш Дима и Лин уже... Опытный спортсмен, мастер спорта по легкой атлетике, показал, что он может бороться на равных с такими сильными соперниками. Он занял второе место в беге 60 метров и четвертое место в прыжках в длину. А более молодые ребята еще, видимо, не имели такого опыта выступления на соревнованиях. Им еще немножко как раз-таки это хороший опыт. И хотелось бы отметить тоже Екатерину Иванову, которая у нас была одна из лучших на регионе в И также доказала свою, а, свое мастерство, заняла 21 место из 440 участников. Я считаю это достойный результат. И в принципе есть куда ей расти, есть куда а, показывать результаты в будущем. То есть мы ждем от нее прогресс на следующий год. А по другим ребятам что скажу? Ну надо тренироваться, готовиться. Потому что это восемь видов. Кто-то пока показал хорошие результаты в плавании. Это Аймина Шайдулина пропула для своего. Для девочек очень хорошее время показала. То есть ребята показывают хорошие виды в отдельных, в отдельных дисциплинах. А вот так, чтобы были хорошие результаты по восьми видам, это вот тяжело пока для наших спортсменов. Но будем работать. Также будем на следующий год отбирать внутривузский этап проводить снова. Отбирать наиболее лучших студентов и пытаться снова выиграть региональный этап, как мы сделали это в этом году, и попасть на следующий фестиваль ГТО, который пройдет в Челябинске. Mm -hmm. ну, вот в плане организации, то, что у нас будет в следующем году проходить в Челябинске, какие-то изменения уже будут по тому, что вот прошло в Белгороде. Может, какую-то систему они все-таки поменяют, может быть, что-то добавят, потому что нововведение как результаты прямо онлайн – это было чудо для всех. В принципе, вот новый вид а, выведения результатов – Фестивальный, как назов... в GTO он впервые был опробован То есть а, результаты человек пробегает, дает ему результат, он бивает с планшет и уже мы через несколько секунд уже видим результат на табло. То есть это новый формат, он очень зашел. В принципе, он, его будут, наверное, развивать и в дальнейшем, что хочу сказать, по видам спорта, наверное, на фестивале готова в России, то есть третий этап, он останет, они станут те, теми же видами. Но вот именно на региональном этапе они, наверное, будут наиболее расширенными, чтобы все участники могли выполнять а, нормативы на золотые знаки отличия ГТО. Потому что если жесткие рамки ставить, 8 дисциплин и не давать выбора, как это делается в самих ГТО, то не все люди могут сдать нормативы на золотой знак отличия ГТО. Ведь основная цель проекта была в этом, чтобы наиболее массово вовлечь студентов в выполнение нормативов ГТО и сдать на золотой значок. Это была именно основная цель. А уже финальная стадия, это уже выявление сильнейшего. Это уже спортивный принцип, который как раз-таки развивался в проекте. Ну, посмотрим, пока эти нововведения еще не раскрыты, они держатся в секрете. Посмотрим в виде положения, обсудим в дальнейшем, что и как будет. Поговорим о дальнейших фестивалях ССК России. Я так понимаю, ты с ними очень плотно работаешь. И ближайший крупный фестиваль – это фестиваль на спорте, который принимает в этом году наша всеми любимая Казань. Да, да, следующий фестиваль на спорте пойдет в Казани. Он, в принципе, похож на тот же фестиваль, который был в Анапе, где вы тоже присутствовали, mm -hmm. освещали это мероприятие. А, Но ну, это более масштабный формат планируется, более 2000 участников. Как раз таки, а, фестиваль на спорте, он отличается в этом году с тем, что не будет уже региональных этапов. Команда, которая проводит интерьвозский этап, получает свой рейтинг проведения. Не команды соревнуются, а уже вузы соревнуются, как они на интерьосский этап. Ну да, вот да. те зрители, которые смотрели нашу трансляцию по плаванию. У нас там было интервью с Ридаром Харрисом, который нам это все подробно рассказал. У нас получается такая схема. Не, не до схемы Лиги нации, что ли, вот так, да, так да. можно сказать, топ-дивизион, средний дивизион, дивизион организаторов. В этом году, да, у нас есть деление, получается, на три дивизиона, поделили большие вузы, средние вузы и малые вузы по своим дивизионам. И каждый вуз проводит свои соревнования, внутривузский этап чемпионата СССР, делает это круто, красочно, масштабно, и уже получается свой рейтинг. И по уже этому рейтингу раскидываются именно большие вузы, большие Большой дивизион, малые вузы, малый дивизион. Но единственный есть нюанс, что несмотря на то, что малый вуз, он может провести круто, получить большой рейтинг, и он, у него есть сильные команды, он может заявиться в большой дивизион, имеет такое право. Но большие вузы не могут заявиться в малый дивизион, поэтому в этом плане малые вузы имеют какое-то преимущество. Ведь большой дивизион дает право на различные российские и всемирные соревнования. Та, та же Спартакея, Союзные государства – где наши студенты КФУ уже не раз ездили, это мини-футбол, по атлетики атлетике сборной у нас ездила. И планируются такие соревнования, как Евротур, то есть Милан, Барселона. Такие большие грандиозные планы. И поэтому фестиваль на спорте в Казани, думаю, вызовет большой ажиотаж среди студентов и вузов. Что самое интересное, получается, сборная Института физики спустя два года, прошлый фестиваль вы, да. к сожалению, пропустили, возвращается на всероссийский этап. Да. По пока рано Какая говорить. Какая цель? Пока рано говорить, что мы возвращаемся, потому что еще не подведен mm -hmm. рейтинг соревнований, но я. Но есть хороший да, шанс. То, да, очень имеете. хороший шанс, что у нас был один из лучших интервьюзов во всей России, потому что провести 15 трансляций с, с, с, прямым, с прямым эфиром с телеведущим, с комментатором, это даже профессиональные команды в принципе так не могут, а мы на уровне вуза провели настолько грандиозный внутривузский этап, что нам честь и хвала спасибо вам роман что вы нас поддерживали и мы вот да, опубликования опубликования рейтингов ждем попадания на финал и конечно же будем бороться снова за чемпионский титул потому что для нас как убедитель 2017 года ниже чемпионства уже все будет надо вернуть да, да. да? и спасибо что мы вернулись к новому положению что да да это у нас 16, почему пропустили получается 18 год ввели новое положение, из по которому нельзя было сборником вузов участвовать в чемпионате АСК. Но эта новая как бы, практика не зашла, и, видимо, и мы решили вернуться снова, получается, к положению, которое было в 2017 году. И благодаря этому наша команда снова смогла отобраться и снова сможет защитить свой титул, который был в 2017 году. Ну что ж, Ренат, большое спасибо за такой продуктивный диалог. Поговорили о практически всей деятельности ССК, которая вот нас ждет в ближайшее время. Друзья, напоминаю, у меня в студии сегодня был Ренат Мингалеев, менеджер проекта от стуза зачета ССК до знака отличия. Готов, Ренат, тебе большое спасибо, что спасибо, к нам пришел. А, друзья, на этом наша программа заканчивается, но не спешите уходить. Совсем скоро выйдет жеребьевка на лучшего спортсмена года по версии программы Неделя Спорта, так что Недолго не, не прощаемся, еще с вами видимся, а также 25 декабря в 16.15 мы приглашаем вас всех на прямой эфир, который пройдет у нас здесь, в Казанском федеральном университете. Будем подводить итоги года, Ренат, ты мы тебя тоже там очень сильно ждем. Обязательно. На его. этом большое спасибо за внимание, еще увидимся, пока-пока.